С вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в виде универсальный набор профессионального инструмента от компании Джонсвой на 128 предметов. Набор поставляется в бумажной упаковке. Видите здесь награды, указанные от Джонсвой, Внизу Professional, профессиональный инструмент и пожизненная гарантия. С другой стороны упаковки полностью комплектация и адрес производителя. Остров Тайвань. Улица, адрес, то есть завода самого. По комплектации набора. В нижней части у нас две трещотки. Под квадрат и 1.2 трещотка. Переключатель, вот такой круг. Круговой переключатель. То есть, если вы видели 127 набор, там идет флажок переключатель трещотки. Здесь круговой вот такой вот круг, который переключает реверс. Справа-влево. Имеет быстрый сброс трещотка. Рукоятка из резины, надпись на рукоятке Джонсвей. Надписи Джонсвей на самой трещотке, на металле нет. Далее трещотка под квадрат 1.4, также с круговым переключателем реверса. Это очень удобно. Имеет быстрый сброс головки и резиновую рукоятку. Два Т-образных городка, квадрат 1.2 и под квадрат 1.4. Также имеют надпись Джонсой и номер согласно каталога. CRV, материал изготовления, хром Хромбанальный. Так, удлинители. Под квадрат 1.2. Три удлинителя. 125 мм. 250 мм. И удлинитель 50 мм. Шам. Вот. На 50 мм. Удлинитель с шаром очень удобный, потому что вот в труднодоступных местах головку можно расположить под углом. Видите, она вот свободно передвигается. То есть не зафиксирована полностью. И три удлинителя под квадрат 1,4. 150 мм. Удлинитель 75 мм. И 50 мм удлинитель. Также шара квадрат 1.4. Под квадрат 1.4 также в наборе есть гибкий удлинитель. Так, далее по комплектации два кардана. Квадрат, квадрат 1.2, 1.4. Карданы скреплены винтами. То есть не проклепаны заклепками, а на винтах. Два набора ключей Г-образных, ключи торкс и ключи шестигранники. Ключи шестигранники имеют за, сзади клипсу для того, чтобы можно было повесить на ремень. Так, две сочные головки 16 мм и 21 мм. Головки внутри не с резинными вставками, а внутри магниты, то есть намагниченные. Вороток шарнирный, длина 37 см. Кстати, очень удобный, не срывать гайки, то есть не срывать трещотками, а срывать именно вот таким воротком. Также имеет номер согласно каталога и надпись Джонсуэр. Набор кернер изубил. Такой в пластиковом держателе идет. Так, э, телескопический такой магнит, чтобы можно было достать упавшие гайки, болтики. Длина его развернутом состоянии составляет 65 сантиметров. Тоже очень полезная вещь. Молоток. Вес 500 грамм, длина молотка 32 сантиметра. Материал ручки указано орех. Набор бит, встроенных в головку. Здесь идут торксы и шестигранные биты. Шлицевые, шлицевые биты отсутствуют, только шестигранные и торксы. Самая большая бита на 6 граней. 17 мм. Довольно большой размер. И биты ТОКС. Самая большая бита ТОКС. Здесь у нас на Т, Т27. Далее, набор шестигранных головок. В наборе их 30 штук. Самая маленькая головка. 4 мм. 6 граней самая большая на 32 мм. Вес головки на 32 мм составляет 220 грамм. Головки полуглянцевые, полуматовые. Видите, здесь такой как бы, линия, как ребристая. То есть, головка состоит из двух как бы, частей. Надпись Jonesway, номер согласно каталогу. И ну, э, размер головки 32 мм. Набор головок длинных, 12 штук, 7 мм, самая маленькая головка длинная, самая большая, у нас идет на 19 мм, шестигранная. Так, по нижней крышке все показал, переходим к верхней, верхней у нас довольно большой набор комбинированных ключей, 19 штук. Самый маленький ключик 6 мм комбинированный, надпись «From Vanadi с этой стороны Джонсовой и номер. Весь инструмент в наборе имеет свой номер согласно каталога Джонсовой. И самый большой ключ на 32 мм. Очень хорошо защелкивается инструмент в крышке, что вы его к Набор разрезных ключей, здесь их 5 штук, их в основном используют для трубопроводов, для откручивания. Размеры ключей разрезных 8-10, 9-11, 12-13, 14-17 и ключ 17-19. Набор отверток, 6 отверток в наборе, шлицевые и крестовые отвертки. Синие это крестовые, красные в наборе шлицевые. Очень удобные рукоятки, мягкие, то есть обрезиненные. Очень приятный материал, резина. И Джонсвой надпись, имеют надпись размера отвертки и номер согласно каталога. Отверток 6 штук. Маленькие, средние и большие. Трубные клещи длиной 250 миллиметров. Очень полезно полезный инструмент. Так, пассатижи. Пассатижи в наборе 175 миллиметров. Рукоятки пластиковые, бокорезы. Московица длиной 150 мм. Так, весь инструмент в наборе, он подписан, Имеет надпись, где располагается в каждой ячейке, то есть в своей ячейке есть подписаны. Данный набор Джонсвой является универсальным, потому что здесь оптимальная комплектация. Не хватает здесь только головок торг закупить. В принципе, весь инструмент для обслуживания автомобиля присутствует. Отличие от 127-го набора, 128 не имеет головок торс. Отличие трещотка. здесь круговой переключатель, там просто вот, э, флажок. И немножко отличается по дизайну сам инструмент, рукоятки, отверток. То есть, в принципе, самое основное отличие это э, нет здесь головок торс. Есть биты торс, но нет головок торс. Биты, которые монтированы в головку. Они используются в наборе с трещотками или с, с воротками. То есть именно э, рукоятки отверточные под биты нет. Э, поджон своим набором в интернете и от пользователей, которые покупали у нас в магазине, только положительные отзывы. Инструмент крепкий. В основном славятся их трещотки. Ихние. Крепость. Ну, сразу вот вижу, что в каждом видео, когда вы берете инструмент качественный в руки, то сразу видно по нему материал изготовления, плюс очень визуально качественно изготовлено, поэтому качественный инструмент сразу, когда открываешь, сразу видно. По кейсу. Кейс довольно большой, и сейчас размер вам покажу. зафиксировал О. так по размерам кейса ширина кейса 60 сантиметров длина кейса 43 сантиметра и высота кейса 9 сантиметров запирание набор осуществляется на 4 щелки 2 по бокам идут и две черные пластика из пластика также впереди надпись Джонсовый. Ну, пластик довольно, то есть он не мягкий и не твердый, что-то нечто среднее. Состоит э, кейс из двух частей, скреплен он пластиковыми замками. Вес набора составляет 15 килограмм. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Ставьте лайки, ставьте комментарии, кто имел опыт использования данного инструмента. До свидания.